Вот, койот у нас, на, колбасу ешь. Серега, выходи. Сегодня у нас самая важная точка, Долина Смерти. Готовы? Самое страшное. Самое страшное, да, все всегда боятся такая Долина Смерти. Сейчас мы зальем полный бак, потому что там негде будет заправляться. Загрузим вещи и поедем. Перед Долиной Смерти надо хорошенько заправиться, потому что дальше заправок не будет. Сейчас мы по-моему еще заодно стекло, а то у нас он всякие мухи наврезались в нас. Даже мы не да, ничего не сфотографировать, О, ничего. Все грязные, пыльные. Сейчас попросим мойщика нам помойть стекло. О, смотрите. При... Привет. вы русские? Да. Здрасте, ребята. Привет. Найдется пару долларов. Я вам машину могу помыть он... вот. Давай, давай заправишь на заодно еще. Да, да заправлю. Конечно. Окей, давай. И стек стекло помой, пожалуйста. И стекло да, помою, да. да. Спасибо, ребят. Спасибо. Пару баксов всего. Окей, всего без проблем. Баксов. Давайте, что, ребят, дадим. Здесь хорошо платят. Ну вот, спасибо вам, русским туристам. А так, что бы я делал без вас? Плак, Американцы давай. ничего не платят, лаки. А вот русские платят. Все, пару баксов дадим, ребят, да? Дайте пару баксов. Вот здесь еще не, не, не, не промыл. Я сейчас помою. Все. Все, отлично, спасибо. Смотри, чисто? Как тебя зовут? Да, хорошо. Ну, меня зовут дядя Сережа. Дядя Сережа, Как ты здесь оказался-то? Ой, знаете, у меня такая сложная история, Это... да? Одна компания туристическая привезла меня здесь. Так. Вот, разорилась, я здесь остался. Ага. Вот, а сейчас вот, приходится вот как-то так выживать. Короче, а, а что ты остался-то, могли бы это... Подножим корму. А у них что-то совсем, там денег не было, там еще что-то такое. Вообще, получилось так, что, короче, я здесь остался. А что Понятно. не жалею? Здесь погода хорошая. Ну ладно, дружище, на. Долларов. Все. Спасибо, ребята. Все, Спасибо. Вперед, давай, держись. держись. Спасибо. Мы с тобой. Спасибо, Все, чао, окей. пока. Пока. Здесь бенз стоит 3 бакса за галлон. Едем по долине смерти, у нас, короче, кончился бензин. Дальше едем на поезде, сейчас... Спросим машиниста, есть ли места в поезде Ту -ту. Вот, короче, поезд, рельсы Прикольно Гвоздь, костыль Ну-ка, воткну его в туалет или нет Там в туалете вроде Серега сидит Серега, выходи! Почти пробил Короче, челлендж делаем. Да, делаем челлендж. Берем вот костыли, собрали. Да, сейчас, короче, ребята, будем кидать, кто дальше кинет, кто проиграет, тот на всю пустыню кричит. Я чмо! Нет, а нет, чё? я не играю. Чё? Вот сразу Давай, я первый. Давай. Отойди. Маргарин у нас. Я в кону успею. Я так даже... Один есть. Давай, сейчас мой пойдет. Давай. Ты левый? Ну чуть-чуть дальше. А ты, а ты просто давай левее, мы как бы а, по очереди пойдем прямо и сразу посмотрим. Так третий. Вот линия, вот рельсы. Просто... Ты с разбега. Прячу, Смотри, не запнись запнися первую рельсу, а то щелбан получишь. Спасибо, Ох, ни хрена себе! Ни хрена себе! Так, я чувствую, что А что только я? А байчук <сёк> играет. Не, ну дальше можно, дальше можно не мерить, давай. Щелбан. Я <сёк> <сёк> Вот так выглядят дороги в дальней Смерти. Мы подъезжаем к ней. Бесконечной дороги, уходящей в горизонт. Проезжаем соляное производство. На соляном озере добывают соль, главный продукт. Портируемый из Долины Смерти Подъезжаем к Долине Смерти Сейчас. Здесь уже начинается пустыня Здесь живут гремучие змеи Всякие полозы, еще кто-то тут есть вот. Кстати, некоторые виды змей закапываются в песок И ты можешь на нее вообще легко-легко встать Здесь песок не глубокий, так что здесь, думаю, такого не будет Вот, койот у нас на колбасу ешь вот, любит он Машину колбасу. Кидай, кидай, кидай, кидай, он так не возьмет его. Кидай. Ну сладкий. А сыр будешь? Будет, все будет. Как хорошо, что Маша нам отдала колбасу. А так бы сама бы съела, да. Койоту бы не досталось. Маш, молодец, выражаем тебе благодарность. Он такой, это я удачно вышел. Так, вот, значит, мы приехали в ресторан на обед. У нас сегодня ранний обед, потому что мы в Дальне Смерти не можем найти много места, где можно покушать. Вот такой вот ресторанчик. Красивый, интересный. Называется Салун. Американский пул. Система простая. Засовываешь 4 монетки по 25 центов. Это, это доллар. И вот здесь шары сейчас пойдут. Шары вышли. Фигарим. Ну что, чемпион начинает и выигрывает. Ну что, чемпион? Дон Симо играет. На что играешь? Давай на обед. Пока идем ноздря, навздр... ноздря в ноздрю. Сейчас. Сейчас. мой удар, мой удар. Что будем бить? Ну что, попахивает поражением. У Сереги последний удар. Вот он готовится. Все. Готово, ребята. Победа наша. Чео, пока! <смех> да. Но все, с меня обед. В долине смерти можно всегда одевать головной убор, потому что очень быстро получишь солнечный удар. Вот песчаные дюны. Идем к ним. Это самое жаркое место на земле. Здесь температурный рекорд плюс 56,7 градуса. Вот здесь можно реально жарить. Яичницу на песке. Реально горячо идти, потому что идешь, песок попадает шлепки, и горячо, у меня пальцы уже обожглись. Нет нигде нее тени. Как вот вы в такой тени отдохнете? Да никак. Тут в тенечке вот под такими кустами обычно животные лежат, змеи и так далее. Песчаная буря, он впереди идет. Видите? Вот идет гора, и вон гора. Но они не прекращаются, они идут дальше, но их не видно из-за того, что песчаная буря. В общем, еще одна остановка. Долина смерти. А это место называется Дьявольское поле для гольфа. Когда пилигримы, которые открыли это место, шли по нему. Сами представляете, что идти здесь было очень сложно, во-первых. Во-вторых, соляные кристаллы очень острые, твердые. Они резали одежду, обувь, ноги, все. Такие раны очень долго не заживают, потому что они все в соль. Во-вторых, здесь совершенно не взять воды. Вот так вот все. Представляете, вам пройти надо по, этому, по такому полю, дорожку протоптать. Еще когда на солнце эти соляные кристаллы начинают трескаться, издавая характерный звук, как маленький взрыв. Вот долина смерти. Место называется Bad Water, плохая вода. Это озеро, обычное озеро, просто оно соленое. Оно соленое настолько, что по нему можно ходить. Вон там вот табличка, видите, на скале. Написано Sea Level, морск, уровень моря. Сейчас мы находимся на глубине 86 метров ниже уровня а моря. Ну, что, вода под, этим? под нами вода, вот, смотри. Кто-то выкопал, да. Сейчас мы здесь выкопаем да. рядом ямку генерать. А Ножиком, руками. Поним. Ничего вот себе! Ты. Вау! Охренеть! Глубоко? Но ну, уже, уже легко копается, видишь? Не, ну а там дальше-то есть что-то? Ну, ну там... сунь руку. Да, сам сунь. Сам сунь? Горячая? Нет, нет. Холоденькая, хорошая. Сейчас прикольно начал. Знаешь, через 5 минут у тебя рука такая... Да? Да, серьезно. Естественно, коркой покройте. И меня, и меня коркой покройте. Очень соленая. Такая. Угу. Все, последняя точка наша на сегодня. Последняя точка в долине смерти. Дантес View. Приехали Деннис поесть. Вот такой вот маленький стейк с картофаном и брокколи. Гренками. И водой стоит 12 долларов. Вот мы приехали в Лас-Вегас.